Ну no, все, это снова я. На этот раз я решил рассказать про сотовый телефон и как я менял свой телефон. То есть, как вы знаете, в Японии существует три сотовых оператора. Это вот EU, вот, и СОФТБАНК. Вот, значит, когда я только приезжаешь сюда, то есть иностранец там или ну там, кто то например, студент там или только работает, то есть, в основном все иностранцы подключают софтбанк. Не знаю почему, но, видимо, может быть, самая популярная среди иностранцев связь. То есть я тоже, когда приехал, только сразу подключил вот софтбанк. Вот. Как там было, в общем, там... Значит, я брал себе iPhone 4S, вот, но по специальному пакету скидочному для студентов. То есть именно то, что вот это самое, ну, как бы, если я студент, то есть, то мне вот дают скидку, примерно, 50%. Вот. вот, там еще были всякие акции, туда, ну, то есть, можно было, это самое, попасть в какую-нибудь акцию, там, например, и там связь на, э, за первый месяц, например, там, ну, как бы, вообще не надо было платить, то есть, ну, такие акции иногда бывают, но не всегда. Ну, в общем, фишка в том, что когда я подключился только к этой сети, то есть я, конечно, не знал, что да как там. И, в общем, мне там зарядили ценник, конечно, что это сначала там 6 тысяч йен примерно. Вот, Но так как там всякие скидки туда-сюда, там в итоге уходило около 4 тысяч йен. То есть вместе со, со звонками совсем безлимитный интернет там был. Полностью все как бы это самое включено. Единственное, только вот за, за звонки не надо было, ну как бы надо было отдельно платить. То есть, если там проговариваешь сколько-то минут, за звонки отдельно платишь. Ну, в общем, я платил где-то тысячи, а, но это с учетом студенческой скидки. Если же, например, без этой студенческой скидки, то там больше тысяч надо было платить за этот телефон. То есть из чего складывается эта сумма? То есть, первое. Это значит базовый пакет, то есть который идет там э, тарифный план, например, там White план, вот в этом в SoftBank идет. White план идет там примерно около там 800 тысяч йен, около того. В нее не включено вообще ничего, просто это пакет, то есть как бы что вот вы там платите за связь. В общем туда плюсуется еще безлимитный интернет, в зависимости от оператора это может быть там от двух до пяти тысяч йен. Ну, там, может, 5 шесть тысяч йен. В зависимости от оператора, в зависимости от пакета. То есть, у меня был безлимитный интернет до 5 гигабайт. Там, свыше 5 гигабайт, если накачиваешь, то скорость обрезается просто до 128 в секунду. Ну, в общем, мне это как бы, такой вариант устраивал. Я не накачивал никогда больше 5 гигабайт, все нормально было. В общем, Спустя два года я решил себе поменять телефон, потому что мой контракт заканчивался. И если вы не меняете телефон э, после окончания этих двух лет, то ваш -то контракт продляется. По сути, вы будете платить ту же самую сумму, но телефон вам остается. И если ваш телефон остается у вас, э, то есть как бы он и так остается у вас после двух лет, но так вы как бы, будете платить ту же самую сумму, но всего с одним аппаратом. А вы могли бы, например, после окончания двух лет обменять телефон на еще один, на другую модель И платить такую же сумму, но уже у вас оставался бы и старый аппарат, и новый аппарат В общем, по истечении двух лет полность, полная стоимость телефонов, соответственно, выплачивается окончательно И вы можете себе забирать этот телефон Так вот, как я это, перешел на следующие самые сотовые операторы Я выбрал оператора Докума, вот такой красненький Делал себе Samsung S5 Ну, модель тоже хорошая, в принципе, мне нравится Ну, это самое... В нем, как бы, это, нужно было платить больше за интернет и за всякие вот эти вот услуги потому что это DoCoMo DoCoMo это самая дорогая, то есть, связь но при этом самая качественная, считается Так вот, в общем, после того, как я оплатил там эти... Там, первоначальный взнос, там, в районе где-то там 5000 йен было в общем, я начал это сам, пользоваться телефоном. В общем, пользовался телефоном я не, ну, сказать, не так много, чтобы я звонил там куда-то, в основном, интернет. Интернет у меня был там тариф 7 гигабайт, самый дорогой, наверное, из всех. Вот, 7 гигабайт. Но так как я был по акции, вот, мне, соответственно, делали скидку. Скидка выходила ровно в стоимость телефона. То есть... Полная стоимость телефона это была скидка То есть телефон по сути я вообще не покупал За него ни копейки не платил Я платил только за связь За связь я платил по порядка семи тысяч йен в месяц То есть это где-то 5000 с чем-то там За интернет и Где-то около 2000 за это тариф Был вот но Второй раз, когда я брал уже этот телефон, вот этот вот, Galaxy S5, я уже был в курсе, что есть всякие дополнительные опции, всякие сервисы там и тому там, подобные, там которые, которые увеличивают стоимость оплаты за месяц. То есть я, значит, как сделал? Я все отменил все эти сервисы, там и всякие там, гарантии, всякие сервисные ремонты, там скидка на запчасти, скидка на звонки все остальное. Вот, то есть, и мне вышло где-то на 2 на на две с половиной даже на три на тысячи дешевле то есть потому что скидка на звонки это 800 янск заряд этот самый запчасти тоже примерно только же и в общем мне примерно это все выходило около двух двух с половиной тысяч все эти сервисы дополнительные если вы их не отключаете вы будете платить естественно больше чем а, ну как в месяц будете платить больше в общем, после того, как я отключил, я начал платить, вот около 7 тысяч. Чисто за интернет и чисто за пакет вот этот вот стандартный абонентский плату. Это, ну, как бы, в принципе, недорого считается. Некоторые люди платят и больше 10 тысяч йен в месяц. Вот после того, как вот у меня опять два года прошло, я решил себе обменять уже телефон еще раз. То есть, потому что, ну, как бы... Контракт заканчивается, аппарат, считаю мне полностью, ну, как бы, погашен, то есть, как бы, то есть он уже мой считается. Вот, я его себе оставляю, берусь, выбираю себе новый телефон, и, соответственно, я заключаюсь с ними, или продлевая этот контракт, или заключаю новый контракт с Докуму. Ну, можно, в принципе, и с другой сетью. Но, здесь одно ясно. Если вы, например, хотите какую-то скидку получать от этого оператора, рекомендую вам не менять этого оператора, пользоваться им больше, там, пяти... 10 лет, тогда он будет давать какую-то скидку от этого оператора. В противном случае, вы, если вы будете постоянно менять этих операторов, вам не будет никаких скидок предоставляться ну, за то, что вы постоянно с ними. Так вот. Я взял телефон себе, ну, уже Sony X Performance, который. По цене он у меня примерно вышел в месяц столько же, сколько вот этот S5 был. То есть, примерно все телефоны, нормальные японские телефоны, стоят вот смартфоны имеется в виду там топовые не топовые там около 8-9 тысяч э, манов йен то есть это выходит что ну 90-80-90 тысяч йен но в зависимости от модели там на них тоже идут определенные акции на какую-то модель например идет скидка там на связь на какую-то модель идет скидка на интернет там на какую-то модель идет вообще целиком скидка как бы на полную стоимость телефона так вот когда я купил себе этот самый телефон ну как, купил, точнее, обменял, считай. Я закрыл свой старый контракт полностью. Э, то есть, и э, как бы сделал себе новый. Вот в этой же компании. Вот, номер у меня остался тот же, естественно. И сделал себе новый контракт. Взял себе телефон. То есть. И у меня как получилось? Что там они предоставляли скидку на э, этот телефон полностью стопроцентную. В общем. То есть у меня телефон стоил примерно 90 тысяч, соответственно, если разделить это на 24 месяца, то есть на 2 года, то это э, выходило примерно по 2000 в месяц, примерно так. 2-2, может быть, сколько? Не, ну не 2, конечно. Ну, около трех, примерно так, да. то есть, да, где-то примерно три там, вот, с там скидки, то есть на сам телефон. В общем, а, так как мне было это самое, я уже пользовался до этого этой связи, то есть мне предложили скидку на, этот, на, на полную, считай, практически на 100% оплаты за этот телефон. В итоге я плачу за телефон всего лишь 1000 йен. Да, да, вот прям 3000 была скидка, а сам телефон 4000 в общем стоил. Да, все, все верно, в месяц. Соответственно, вот у меня сейчас плачу за, за телефон 1000, а за интернет 5000, примерно так выходит. За интернет 5000. Ну, и за связь там где-то 800 йен, так примерно, что-то такое там. В общем, 800 или 1000. Того выходит только порядка где-то 7, 7, ну, там, 70 чем-то тысяч йен. Это, в принципе, немного. На самом деле, достаточно дешевая, это самая, как бы, цена. Вот. Так как я уже говорил, некоторые люди платят и по 10 тысяч йен в месяц. Так что, если вы, как бы говорится, волнуетесь насчет вот этих всех, э, то есть больших сумм, то есть как бы, когда приезжаете в Японию, когда вы студент, то есть спрашивайте изначально студенческий тарифный план для студентов, то есть для... Там у них обычно идут очень большие скидки, там надо предъявить студенческую визу и студенческий билеты, в этом случае вам могут дать этот э, тариф студенческий. Так вот, если вы подключаете студенческий тариф, естественно, вам идут разные скидки, разные там идут бонусы, там подарки могут давать, и... Там могут, ну, могут быть скидки порядка 50%. В общем, я так могу сказать, что в принципе, в принципе, связь в Японии, она дорогая, да. Но с учетом того, что вот такая система со скидками, и очень много всяких скидок идет там, в общем, получается, что аппарат вам дают, грубо говоря, дарят, а вы платите только за связь. Вот, соответственно... Uh, все люди, как говорится, они имеют контрактные телефоны, как я уже говорил, в Японии нету телефонов, которые продаются просто так, ну, то есть, есть только там всякие duty free, в них продаются free sim, а так вот, если вы покупаете у, вот у этих операторов, Доку или SoftBank, у них все контрактные ну, телефоны, то есть, на два года контракты делают. Вот, то есть, соответственно, вы не можете туда вотнуть свою симку, вы не можете вотнуть туда другого оператора симку, только одной симкой пользуется. Естественно, как бы, когда вы заканчивается контракт, вы можете этот телефон разблокировать, как я и сделал с этим Galaxy S5. В докуму я разблокировал телефон за где-то 3000 йен. Это очень достаточно дешево, и, в принципе, теперь я могу пользоваться российскими сим-картами. Вот, вот, с вами был Дэн. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк. А мы с вами увидимся в других видео. До связи!